Привет! Видеоролик про жуткий поход в лес за грибами. И как бы это страшная история, но они попали в плейлист с мистическими. Потому что, по сути, я такого еще никогда не рассказывал. И это что-то уникальное из рубрики про мистические истории. Но все равно вы этот ролик можете наблюдать в плейлисте про мистические истории из жизни. Но сейчас уже август. А я давно ничего не снимал и ничего давно очень не выкладывал на свой канал. Вы меня. Простите! Вы меня простите! Вы меня простите! Это я им говорю! Вы меня просто завалили комментариями про то, чтобы я что-то вам снял про какие-то отдельные видосы там про палочника и вот даже тот же самый рома ромашка он просил конкретно мистические истории жизни 4 ну вот что-то максимально близкое к его просьбе я вот сейчас и делаю поэтому создавать себе уютную атмосферу я начинаю свой рассказ видеоролик где обозреваете истории я хотел снять все так же с прошлого года как например первую историю из предыдущего ролика но так уж получилось что я его снимаю только сейчас и поэтому что-то я могу помнить не конкретно не точно что-то могу не сказать поэтому видеоролик может быть не таким длинным как например предыдущий и быть не 20 минут там а 15 но все равно вот что имеем то имеем и истории они случились прям в один момент и так получилось, что я буду их рассказывать подряд, как они происходили. Ну и также, они сами по себе такие, что одна история охренительнее другой. А на деле-то что, смелый такой? Вот как-то раз я пошел в лес за грибами. Ну, грибы-то я там, конечно, набрал, но вот не думал я, что все будет так жутко. Все случится прямо в один поход. Чтобы вы понимали, я в 2018 году тоже ходил вы грибами, нашел там собачий череп. Просто ни с того ни с сего череп без остального скелета. Там недалеко от этого, от, от забора, от дач. Ну ничего странного, ну череп и череп, типа собака сдохла, типа что такого? Я, в общем, просто э, не уделил этому особого внимания. Ну, просто подумал, ну, череп, круто, блин, так. на нем муравьи ползали так. Но я не стал его трогать, ничего, просто оставил его лежать. В общем, в 2019, в следующем году, то есть я его уже ни разу не видел почему-то. Я подумал, ну, типа, странно, не видел, как не видел. Может, в конце концов, под землю ушел или ну, забрал кто-то, не знаю, зачем-то. Ну, в общем, в 2020 я в итоге тоже встретил этот череп И вот, это как бы такая для разогрева история про череп собачий Ну и в принципе, эта история не была бы жуткой, если бы не была там эта странная череда совпадений О которой я вам сейчас расскажу Поезд товарный едет какой-то, гремит Потом я пошел дальше там нашел несколько белых грибов И типа шел, шел Вижу палка какая-то Я, короче, на, на нее наступаю Она просто какая-то Не просто черная палка А такая В, в каком-то месте она была такая Розоватая, красная Ну как яблоки бывают даже Ну румянец на ней был какой-то Именно не зеленый мох, а именно красный Ну я решил Ногой ее как-то вот Повернуть, посмотреть я, короче, еще не до конца повернул И оказывается, что это дохлая птица Вы представляете, я, блин, я так охренел Вот это было прям реально жутко То есть я наступил ногой на дохлую птицу И потом это все таким ощущением сопровождалось Что я будто бы шел не в ботинке, а будто бы босой ногой шел по лесу так это было мерзко, что даже такое ощущение появилось. Но ну, в принципе так-то я птиц мертвых встречаю не так уж и редко. Это для меня ну, не новое явление. Он... в последнее время на дороге не то что лягушек, машины дают, даже крысы, кротов, они выбегают, их машины дают. Ну я типа ну, просто проезжаем мимо. Вот. Но самое жуткое в том, что я на птицу доступил. Вот я даже Ёжиков мертвых видел трижды в этом году, ничего такого кроме мерзости в этой истории нет, поэтому идем дальше Потом я вот ходил, там ходил и слышу, скрипит дерево, вот дерево просто скрипит и Я, короче, собирал там рыжиков, посмотрел, что там какие грибы, грибов не было, пошел назад Тут что-то оно начинает сильно скрипеть, одно из этих деревьев. Там, да, ну, в лес вы понимаете. И тут вот я отошел буквально метров на 5, ну, на 10 максимум. И тут это дерево падает. Прям вот в мою сторону, где я был. Вот, прям в сторону меня оно падает. Прям вот Так, жутко немного, но не особо. сейчас я хотел бы поправить там себя вот то что я не сказал вот в прошлой части про мистические истории там я сказал что слышал какую-то какой-то грохот по типу ну то есть я подумал что это ядерный взрыв но я не углубился в природу этого грохота но сейчас вот, когда я снял этот ролик уже, я понял, что забыл сказать про то, что... Про то, что сам этот периодический грохот, прям уже странный что-то. В общем, я сначала записал его на видео. Вы не услышите, но я постараюсь вам как-то обработать, что ли, чтобы вам слышно стало. Сначала идет просто шум, и потом этот шум начинает как-то меняться, что ли, искажаться. Вот это и есть тот грохот. И сейчас я хочу попытаться углубиться в природу этого грохота. Сначала я думал, что это так, такие звуки издает водонапорная башня, которая вот качает воду там на соседних дачах, недалеко. Но сейчас я думаю, зачем качать воду посреди ночи, чтобы будить там всех. Вот Я-то, наверное, километрах в двух от этой башни. Вот, вот дома, которые перед водонапорной башней, как они этот грохот слышат. Вот я подумал и решил, что ну, никто не станет качать воду ночью. Поэтому вторая версия, которая подтвердилась, по моему мнению, это просто гудят самолеты. Просто они так гудят, что звук, походу, либо сам по себе такой, либо просто искажается как-то, пока доходит до нашего вот поселения, либо же заходит до земли и отражается как-то, и создает такой гул неприятный, как вот, я же, как в прошлой части сказал, ядерный взрыв. И вот тогда, вот я реально понял, что это не страшно, но при этом я до сих пор мне вот... Не очень люблю я, а когда самолеты пролетают после этих случаев, ну, понимаете. Всем привет еще раз. Это уже наше время, 27 февраля. Надеюсь выпустить этот ролик сегодня. В общем, летом я забыл попрощаться. Поэтому, ну, давайте. Не болейте, не воюйте. Пока.